Привет! В этом видео поговорим про показуху на рабочем месте, вот когда идет имитация бурной деятельности, вечной занятости. Маркетинг имеет свою специфику и, если честно, тут есть где развернуться. И вот об этом мы подробно поговорим в этом видео, где и как в маркетинге может скрываться вот такая фальшивка. Первое, что хотелось бы здесь выделить, это все то, что связано с разработкой стратегии маркетинга. Это очень нужная и очень важная вещь, но с другой стороны, именно здесь может скрываться очень много показухи. Ну, Во-первых, можно проводить очень длительные встречи, на которых говорят обычно о чем-то высоком, обсуждают космические корабли, которые образят просторы, обсуждают миссию, видение, философию компании и так далее. Потом к этим встречам можно готовить различные материалы отчеты, презентации, это тоже все занимает какое-то время. Сам подготовительный процесс придает вот всему этому процессу еще большую значимость и такую вот статусность. Кроме того, таких встреч можно проводить несколько и потом по результатам этих встреч опять же готовить какие-то презентации, отчеты и так далее. В чем здесь подвох? Подвох в том, что если мы говорим вообще о стратегии, то это попытка заглянуть наперед, попробовать предположить, а что будет через несколько лет. И вот. Это всегда про то, что это не даст результат завтра или послезавтра, это всегда игра в долгую, и это нормально. Но именно вот это и создает идеальные условия для так называемой показухи. Следующая сфера, которую стоит выделить, это дизайн и креатив. Вот это та сфера, где для показухи просто непаханное поле. Дело в том, что дизайн и креатив это практически всегда такая субъективная точка зрения. Вот допустим, этот макет, он правильный либо неправильный? Он красивый либо некрасивый? Любой ответ на этот вопрос, это практически всегда субъективная точка зрения какого-то конкретного человека. Что может быть здесь? Ну, во-первых, это все можно бесконечно переделывать, перерисовывать, снова согласовывать для того, чтобы, затянуть процесс могут вот использоваться такие замечания недостаточно современный макет он не цепляет вот я на это смотрю и у меня не возникает желания купить то есть вот такие абстрактные замечания за которыми практически никогда ничего нету конкретного и опять же можно проводить встречи согласования и так далее Кроме того, здесь могут быть вот такие особые встречи, как генерация идей, мозговой штурм, то есть вот такие, где собираются именно креативные идеи. Еще из этой же сферы можно привести а, пример, ну, допустим, можно долго выбирать корпоративную ручку, да, вот ездить по поставщикам, собирать разные образцы, просчитывать бесконечно там всевозможные варианты нанесения, потому что вот есть какая-то идея фикс, вот завышенная какая-то планка, что у нас ручка, она не может быть просто ручкой, которая хорошо пишет, это должна быть какая-то особенная ручка, вот, и в ней должен быть заложен какой-то особенный смысл. Вот поэтому, вот, можно очень долго выбирать, и искать что-то особенное, проводить опять же какие-то встречи и так далее. В чем здесь подвох и почему здесь очень тяжело вот выявить эту показуху? Дело в том, что обычно претензии очень легко предъявлять с точки зрения результата. Вот что нам это дало, как это, допустим, повлияло на продажи. Но очень часто дизайн и креатив – это то, что не влияет на вот результативность бизнеса напрямую, это влияет очень косвенно и поэтому здесь очень тяжело предъявлять претензии. И маркетологи могут запросто говорить, что «А мы ну вот проводим ребрендинг, перерисовываем логотип, меняем корпоративные стили. Вот это займет еще какое-то время. И потом мы только перейдем к следующему шагу. А пока нельзя, пока нужно закончить вот эту деятельность и все. Ну и перерисовывать можно, конечно, очень долго, то есть месяцами и так далее. Еще одна сфера, где может быть много имитаций бурной деятельности – это посещение выставок, конференций, мероприятий, встречаться с какими-то важными людьми и так далее. Понятно, что в 2020 году вот этих возможностей было намного меньше, но тем не менее это вот идеальная сфера для показухи. Маркетолог, либо пиарщик может говорить, вот на этом мероприятии будет очень много важных людей, обязательно нужно с ними встретиться, вот бесконечно ходить по каким-то вот таким выставкам выставкам конференциям, приходить с кучей контактов, каких-то визиток, вот, может быть, даже приносить какие-то презентации, делиться с коллегами, о чем-то рассказывать. И с одной стороны, понятно, что это действительно может быть полезно. Действительно, в какой-то момент это может быть важно, может выстрелить. Но вот опять же, это вот то идеальное место, где может быть очень много вот такой бесполезной бурной деятельности. Еще идеальное место, идеальной сферой для показухи могут быть плановые встречи отдела. Вот там раз в неделю отдел собирается, заседает и с умным видом что-то обсуждает, иногда такие встречи очень сильно затягиваются. Кстати, сейчас во многих компаниях многие переговорные комнаты делаются с, со столами выше среднего, для того чтобы встречи проводились стоя, там нету стульев, это делается для того, чтобы встречи не затягивались и длились какое-то оптимально нормальное время, например, 30-40 минут, то есть чтобы не было вот этого вот так называемого бла-бла-бла шоу. Условно, можно выделить две причины, почему человек имитирует бессмысленную бурную деятельность. Первое. У него недостаточно профессиональных знаний и опыта. Показуха помогает скрыть эти недостатки. Второе. Психологические проблемы. Их может быть очень много. Неуверенность в себе, потребность самоутверждаться за счет других, нездоровый перфекционизм и другие. Это и является причиной бессмысленных процессов, в которых люди решают свои психологические проблемы. Что со всей этой историей делать? Ну, тут, если честно, сложно давать какие-то конкретные рекомендации. Ну, во-первых, очень важно держать баланс между стратегией и тактикой. Важно договариваться про результаты и про ожидания, что должен делать тот или иной сотрудник. И еще очень важно ощущать, вот какая задача требует какого-то особого внимания и такого вот значительного ресурса времени, а где этого не требуется. И вот ощущать это и выделять рациональный ресурс времени. Ну, я очень люблю приводить примеры с новогодней открыткой. Вот это обычная простая задача. То есть можно взять, выделить на эту задачу, например, неделю, сделать это с хорошим дизайнером, закрыть эту задачу вовремя, и все. И вот пусть это будет просто открытка. Не нужно от нее ждать каких-то сверхрезультатов. Это понятно, что все будут друг друга поздравлять. Это будет такой вот период новогоднего спама. То есть выделиться здесь практически невозможно. Но вот нет смысла здесь как-то уже очень сильно заморачивать. Не нужно забирать ресурс времени у других, более приоритетных задач. Вот это нужно чувствовать и держать баланс, где сколько времени, на какую задачу мы можем выделить. Это первый момент. Потом еще вот показушная деятельность, она может выявляться в каких-то мелких деталях. И это может быть сигналом, что вот именно этот сотрудник он занимается показухой. Ну, допустим, я один раз была на встрече, где на полном серьезе показали график, вот такой вот отчет о посещаемости сайта, и было показано, что в ночное время посещаемость сайта падает. Это был сайт обычный интернет-магазин. Ну, по-моему, это логично, что в ночное время посетителей на сайте меньше. Ну, вот это явный признак такой козлушной деятельности, когда отчет делается ради отчета, ради того, чтобы что-то показать. Вот таких вот сигналов, их не нужно игнорировать, это, скорее всего, вот сигнал о том, что этот сотрудник, он вот так вот любит имитировать какую-то бурную деятельность. Вообще, если показухой занимается обычный сотрудник, ну, допустим, менеджер и коллектив в целом здоровый, то такой сотрудник там не приживется, его очень быстро вычислят и, скорее всего, он даже испытательный срок не пройдет. Но вот если показухой занимается руководитель отдела, здесь уже все намного серьезнее и с таким руководителем не сработаются хорошие сотрудники, то есть люди, которые ценят свое время, которым хочется делать что-то полезное, они все равно будут уходить. И вот в любом случае вот эту бессмысленность процессов, вот это ощущение бессмысленности процессов, оно всегда в какой-то момент возникает. Очень важно его не игнорировать, очень важно сразу же понять, что что-то не то, и начать разбираться, анализировать, выяснять, что происходит. И уже исходя из этого делать какие-то выводы. Поделитесь в комментариях, а встречались ли вы в своей практике с показухой. Очень интересно, как это проявлялось, что делали такие сотрудники, как они имитировали бур, такую бурную деятельность. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!